Первое, что при просмотре здесь не так все сложно, здесь формируется выпрямленный лордоз. Да? да, должен быть лордоз, а он формируется всегда в гипос. Из-за чего? А, Неправильность столе, скорее всего, полулежа. лежать. Отпусти ножки, расслабься, моя девочка, Раскарь, не напрягайся, не напрягайся. Вот, длина. Вы видите, она левая выше. пяточка, левая, короче, правая. Длина ног у ребенка одинаковая. И только из-за того, что таз перекошен, у нас эта ножка подтянулась сюда. Хорошо. Ребенок напрягается. При всем при том, что она такая у вас бы, ну, девочка-девочка. Ребенок напряжет, тело об этом говорит. Ульяна, ты мне поможешь, если ты будешь дышать. Хорошо? Ты мне поможешь. Прям очень здорово, Зайка. Давай, Зайка, дыши. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отпусти голову. Шейку отпусти. Ой, какая у нас хорошая шейка. Бибяжья. Ой, какая хорошая. Папа, иди, сядь в ногтах. Посиди там, да. Вот и садись. Дыши. Дышим, дышим, ой, какая у нас бежит, шейка длинная, красивая. Сейчас мы ее выставим. будет Опусти, голову. опусти, зайка. Да, ма хорошая. Выдох. Да, моя девочка. Дышим, дышим, дышим. Не напрягаемся. Ты шейку напрягаешь, моя зайка. Угу. Дышим. Так, губки самкни, телесопни сам и дыши теперь носом. Хорошо? Да, моя зайка. А ты умница, отпусти голову, отпусти голову напряжённую, шейку нас. отпусти, дыши, отпусти, дыши, моя, я хочу услышать, как ты выдыхаешь воздух, хорошо, хорошо, хорошо, моя девочка, отпусти голову, неприятно, неприятно только и всего лишь, зато у тебя шейка будет ровная, отпусти шею, Отпусти, отпусти, моя зайка, напряглась. Отпускай, отпускай, моя зайка. Отпусти, моя хорошая. Отпусти, моя хорошая. Вот так. Да, моя хорошая. Хорошая. Ай, умница. Ай, умница, как хорошо у нас здесь все встает. Умница все очень хорошо встает. Отпусти голову Отпусти голову дай Дыши. Дыши, моя девочка, дыши, хорошо. Ай, моя умница. Ай, моя девочка, все на место встала, шейка на место встала у нас. У будет сейчас на месте. Вот хорошо, моя зая. Все, все, все, все, моя девочка, сейчас ты задышишь у меня спокойно. Отпусти плечи Отпусти плечи вниз. Хорошо, моя девочка. Отпускай плечи вниз. Отпускай плечи вниз, моя девочка. Хорошо. Все, все, все, все, все, все, все. А ну давай-ка мы с тобой пройдись вперед. Пройдись Давай сюда. Вперед. Вот так. Вот. Так. Все, все, все, все, все, все. Дай-ка я тебя Все, моя за. А вот здесь больно? Вот же, вот же. Пизай, умница, все правильно делаешь. Все правильно делаешь. Давай немножко еще просто вот так вот подтянули таким и все отпусти голову. Отпусти голову. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Аюмница. Умница. А, умница. Девочка стоит, разворачивается и будет ложиться на животик. Все все все, все, все, все, моя девочка, потому что у нас шея такая ровная, такая умница у нас. Опускайся. Ну-ка, давай, давай, давай. Все хорошо, все хорошо, ты умница, ты умница, ты умница, моя девочка. Расслабляйся, расслабляйся, моя хорошая. Дышит, я хочу послушать себя, дышит. Дыши, моя девочка, вдох улыб. Носиком дыхаешь, а то выдыхаешь. Молодец, молодец. От хорошо вкус стал кустицы. Супер просто. У детей очень хорошо без всех заходит. Смотри, сколько много здесь у нас было. Смотри, как все уходит. Ай, красавица, ай, умница, задержись, ты сейчас расслабишься. Ко мне. Лицом на бочок. Разворачивайся. Давай, ножка прямая. Это сон. Давай, с одну ножку. Ай умница. Дыши так вот. Ой, умница. Дышим. Дышим. Дышим. Само справляется сам все. Ой, дом, умница. Поворачивайся на очень хорошо, немножко прямая, немножко а ты умничка. Ой, хорошо, моя замочка. Нож, хорошо. Та же без кражи может начаться. Очень хорошо. Очень хорошо. Крем, рука, это все нормально, моя зая. Все нормально. Так и должно быть. Так и должно быть. Да-да-да. И челюсти трясутся у нас. Да, моя зая. Да, оставили. Дома хорошие. Да, моя ласточка. Опа. Хорошо. О, моя О, моя отпусти, ножку. Вот так у нас хорошо стала коленная чашечка, моя лапа. Не на месте она была, на место поставили, не на месте была, а теперь на месте. Отпусти ножку, отпусти ножку, моя девочка, отпусти. Вот так хорошо, вот так хорошо, моя девочка. Опа, опа, опа. Вот так, мама. Давай, подтягивайся повыше. Давай, ты умница. Давай, подтягивайся повыше. Давайте к ногтю левку полотенцем. Я хочу повязать. Стой, позади. Стой. Ты все правильно делаешь, ты умница. Ты большая. Как-то все у нас хорошо получается. Все это у нас на место встало. И позвоночки все встали. И косточки все встали. И коленочки на место встают. Ай, умница. Дышим. Вдох, выдох. Вот. Это нормальная реакция. То, что увидел что сейчас происходит. Дышим. Отпусти ножку. Отпусти ножку, моя девочка. Yeah. <laughs> Замочек. И вот сюда на затылок ставишь. Ай, вот Ножки немножко расстреляем. Угу. Вдох, сделай. Вдох. И длинный выдох. Вот так. Хорошо. Вдох-заль. И длинный выдох. Держи замок вздох. Еще немножко. Немножко осталось. Замочим. Замочим. Вдох. И выдох на меня спинку подала. Вдох. И спинку на меня подала. Еще вдох. И выдох. Зай, давай мы с тобой проверим, как тебя это внутрь и плечах здесь Я с тобой сзади. Я с тобой. Дай мне да, Милочка, давай то посмотрим плечевый сустав. Так. Ага. Ага, здесь немножко есть. Давай подышим. Давай вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох. Поехали. Давай. Раз. Да, да, немножечко здесь вот у нас подтянется. Сейчас грудная мышца. Сейчас мы немножечко растянем. Семь, шесть. манипуляцию. А ты, умничка, ты вытерпела. Вытерпела за да. Давай теперь трапецию я посмотрю здесь. Давай, тоже подышишь, как я тебе сказала? Хорошо. Вдох, выдох. Да, она болезненная очень. Она очень болезненная. Да, эта трапеция. Ух ты, какая она зажатая. Ульяна. лучше обращается чем правая. Да. Все, все, отпусти, отпусти. Давай подышим. Давай подышим ты хорошо. Давай подышим. Дом выдох. Да, она отпустит немножко. Здесь у нас не такой сильный спазм. Здесь помялчивается. Да, да, да. А, оночка, оночка, оночка. Большая, большая умница, Дох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, Еще. Да, да, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Молодец. Все. Больше больше не будет. Все. Это самое больное во всей этой процедуре. Вот эти трапецы, грудная мышь. Все да, все, моя девочка. Все, моя хорошая. Все, моя девочка. Ой, хорошо, какая же ты у нас будешь новенькой сейчас, новенькая ты будешь. За. ты не больно, просто ты немножко напугана, напугана с необычными вещами, которые тебе делают. Сейчас будет тобой быстрый гашение. За. Все, все, все, все, все, моя девочка, все закончилось, все у нас с тобой закончилось. Все, у нас с тобой закончилось. Все, мы успокаиваемся. Вдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ай, умница. Ай, умница. Все, спокойно. Все, уже все прошло. А ты большая умница. ты большая умница. Ты большая... Большая умная что у нас самая вот, большая вот, Ну, вот он отсюда снова. Нет. Да, она сейчас. Она начала в Субтитры okay.